Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить вот такой вот очень воздушный и ароматный хлебушек. Это хлебушек, в который я буду добавлять ржаной солод. Получается очень насыщенный вкус и при этом хлеб очень воздушный, потому что я его готовила из пшеничной муки, не добавляя ржаную. Но можно делать из именно с ржаной мукой. Я буду делать в хлебопечке, потому что это намного проще. Если у вас хлебопечка такая же с такими же условиями, как у меня, что на низ жидкие составляющие, то делайте так, как я. Я в этот раз добавляла сыворотку, можно добавить молоко, либо воду. Также я добавляю живые дрожжи, но вы можете добавлять сухие, если вам так нравится. И я добавляю сюда, пополам, добавляю сюда чайную ложку меда и чайную ложку сахара, чтобы не сильно медом, в общем, пахло. И просеиваю наверх пшеничную муку. Иногда пшеничную муку, точнее не всю, а где-то столовых две ложки, могу заменить на, допустим, ржаную муку. И добавляю наверх ржаной солод. В этот раз у меня 2 столовые ложки, но можно добавить одну, 1,5-2, вот так вот, больше не нужно. Запаривать солод я не буду. Наверх сюда же пошла у меня соль. И теперь растительное масло, его можно добавить 2-3 столовые ложки, этого будет вполне достаточно. Выставляем в хлебопечке режим, который где-то, у меня это 3,18 по времени, это либо хлеб цельнозерновой, либо хлеб, но не быстрой выпечки, белый обычный. Замешиваем тесто, тесто довольно упругое, но не жидкое, не сильно вязкое. Подходит у нас здесь практически, у меня на всю бодейку вот эту подходит. Хлебушек по итогу получается где-то 750 грамм, вот так вот. Я сюда на килограмм не кладу, потому что он мне тогда не помещается... Килограммовая буханочка, он очень хорошо подходит. И все. Собственно, когда у нас выпечется хлебушек, достаем его, чтобы он не запарился, ставим на решетку и накрываем полотенечко. И после остывания разрезаем. Он очень мягкий и очень ароматный. Обязательно попробуйте хлеб с солодом. Это очень вкусно и очень интересно. Можно добавить еще пол чайной ложки кориандра молотого. Тоже невероятно вкусно. В общем, ставьте пальчики вверх и будут новые рецепты. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.